Начался чемпионат мира, и в каждом из нас просыпаются нотки киберспортивного движения. Серьезно? Я уверен, многие уже... Начали. ...прошли первый сольный этап, с чем, собственно, вас я и поздравляю. А если среди вас есть мужички, которые испытали траблы в преодолении данного этапа, или просто вы хотите услышать... Как я его проходил, то здорово, мужские мужчины! Чтобы залететь на грязюку, нужно тыкнуть вот сюда и нажать кнопочку регистрация. Ну, естественно, когда она будет доступна. Дяденьки, стоит понимать пару простых вещей. Объективно, до третьего этапа без хорошей, сыгранной тимы не дойти. А уж тем более куда-нибудь туда дальше. Это просто какой-то анрел. Поэтому наша с вами задача, по сути, обывательская. Просто по максимуму эффективно пройти соло-этап и Лутануть скинцы, которые за него сыпят. Я знаю, что мой, так сказать, контент смотрят ребята, которые относительно недавно начали украшать колду. Поэтому сегодня будем им помогать. Для сторожил, к слову, тоже будет парочку интересных мув, так что не переключайтесь, а лучше подписывайтесь и зашибайте кулаки, чтобы мы вместе с вами телепортнулись на отметку в 100 тысяч подписчиков на данном рафляно-занимательном киноканале. так хочу начать свой сказ с того, что в эти самые дни квалификации стиль игры многих игроков ощутимо меняется. Все стараются играть на победу, и это хорошо. И в то же время плохо. За первую отыгранную квалификацию я получил вот такие результаты. Если что я играл в соло. Все 10 игр. Причем за все это время я юзал только одну новую ппшку Mac 10 Но тут как бы все совпало. Мне на нее и обзор нужно было снять. И еще квалификации начались. Короче, ее стоит брать, пока разработчики с ней не разобрались. Но брать ее нужно с пониманием. Всю квалификацию я играл только в двух режимах. Это опорка и захват. С Mac 10 Стоит забыть про ваше соотношение КДА, ибо с ней нужно играть только на штурм. Нужно не бояться залетать на точки, когда на них там по три противника чилят. Наша главная задача как можно больше дать минусов на захваченной позиции. Желательно, конечно, ее отбить, но тут уже как повезет. За все отыгранные мною матчи таких вот агрессивных пушеров я встречал очень мало. Нам нужно взять на себя эту роль, если тиммейт стесняются. Не забудь только правильно собрать весь сет. Я, например, помимо МАК-10 во второй слот взял автотрубу, чтобы сбивать бупла и прочую неприятную хрень. Скорее всего, за нас такой движухой никто заниматься и не будет. Спасибо рандому за это. Ульта, само собой, это кинетическая броня, это даже не обсуждается, для врыва на танцпол лучше девайса и быть не может. Далее я беру дрим, чтобы спастись от снайперов и штурмовиков, это тоже очевидная приблуда, а основной бросалкой я беру термит. Да, как бы я не любил хаешки, сейчас лучше всего для штурма и обороны точек брать термит. Причем я не стесняюсь и беру его вместе с перком шрапнель. Не спорю, довольно грязная грязь получается, но что поделать, если она очень эффективная. Кстати, не забывайте на точке его по КД кидать, чтобы по хит-маркеру прочекивать урон по противнику. Про перки, про нырые кураж для МАК-10 я уже говорил в прошлом материале, поэтому на них останавливаться не буду. Скорстрики я рекомендую взять следующие: БПЛА, стан и контр БПЛА. Слишком дорогие очки брать не рекомендую, ибо с таким стилем игры их будет копить довольно-таки проблематично. Во всяком случае, отцы, я уверен, что вы и так больше меня все знаете. Я лишь глаголю свое видение ситуации. Редактор так-с, с пуш комплектом мы закончили, теперь переходим к сетапу со средним ритмом игры, если так можно, конечно, выразиться. За основу я взял штурмовую винтовку М13, которая до сих пор очень вкусная и приятная в обращении. Здесь мы выбираем роль не такого дикого камикадзе, как из прошлого сета. Тут уже следует играть немножечко сдержаннее, то есть в одну хару на точку врываться не следует. Идея в том, что сборку на М13 прикрепляю, я собрал немного тяжеловатую для этого комплектацию, чтобы как раз таки играть на средних расстояниях. Темп стрельбы М13 позволяет и на точек поиграть, поэтому таких действий мы тоже как бы должны придерживаться, но немножечко с головой, в соло прям врываться не следует. Скорстрики и тактические девайсы практически точно такие же, как и с первого комплекта. Только тут я решил все-таки хаешку оставить и взять перк легковес. Хладнокровие и кэшбэк. Легковес здесь немного компенсирует нашу тяжело собранную М13. Хладнокровие нужно против встанов и прочих неприятных вражеских обстоятельств, так скажем. Перк Радикал для быстрого накопления БПЛА, машинки и контр БПЛА. Причем, контр БПЛА сейчас в приоритете, ибо противник так и так будет стараться искать и избивать нашу контру. Немного времени на этом можно выиграть, но если повезет с противниками, то вашу контр леталку вообще трогать не будут. Вообще, конечно, с этим комплектом смело можно играть как пуш пацан, я бы даже сказал, конечно, нужно. Главное отличие от сета с МАК 10 это активный гематериал на средних дистанциях. Плюс с 13 можно неплохо позиционно на прием поиграть. Я почему-то уверен в том, что если никаких значимых обновлений с ребалансом не произойдет, то на поздних этапах чемпионата мира мы будем наблюдать как раз-таки вышеупомянутые пушкари. И к ним добавится еще кое-какой один. Пожалуй, самый главный ствол, о котором вы узнаете сразу же после небольшого подарка для вас всех, дорогие брата-братья. В честь 95 тысяч подписчиков и финишные прямые к заветной сотке, я совместно с самым большим и топовым телеграм-каналом по колде организовываю жаркий ивент с приятными подарками. Чтобы поучаствовать, нужно выполнить пару простых пунктов. Подписаться на новостной канал и нажать кнопочку «Участвовать». Потом подписаться на мой телеграм-канал. Важно, отцы, что если один пункт не будет соблюден, то бот Рандомайзера не сможет вас зарегать для участия. Если что, в описании и в закрепленном комментарии я подробно распишу все условия чтобы ворваться в этот делиш. И, собственно, саму ссылочку на пост с нашим большим конкурсом я оставлю также Мужчины, большое вам спасибо, что смотрите данный киноканал, и поэтому обязательно врывайтесь на эту движуху. Всем желаю удачи, всем, как говорится, огня. Ссылочку в описании найдете. А теперь, пожалуй, самый эффективный комплект для покорения соло-этапа. И дело тут даже не в кило 141, как могло бы показаться. Киллы это всего лишь инструмент, чтобы набить такой уж скорстрик, как вертолет со стрелком. Это дикая эмбень, а не серия очков. Мне до сих пор непонятно почему ему хотя бы стоимость не подняли, либо же время использования не урезали. Короче, мужики, берем кило вот с такой сборкой, играем на средней и дальней дистанции. Естественно, на точке нежелательно ходить, сливаться, во всяком случае действуйте по обстоятельствам. Фармим вертак и просто испепеляем противника. Сбить данную хохоряшку достаточно сложно, учитывая то, что в ней есть тепловые ловушки от ракет. А зажимать по ней с оружием, это то еще приключение. Full set выглядит у меня вот таким образом: кинетическую броню я решил оставить, чтобы чуть больше пожить. Но ну, а наличие перка радикал и перка надхил самый must have для таких вот действий. Еще разочек. Играем позиционно, фармим вертак, юзаем, выигрываем катку соло этапа с рандомами. Ну если, конечно, ваши рандомы не последние мешки с картошкой. Если у кого-то есть пати, то это вообще еще лучше. Кто-то из вас может, например, взять первый или второй. Второй комплект для пуша, а кто-то третий для поддержки. Если вы в соло все проходите, то обязательно три комплекта подготовьте и действуйте по ходу развития матча. Юзайте данную имбинь, пока она еще актуальна и на идент залетайте. А также делитесь своим опытом прохождения соло этапа в комментариях. Лучшие комины обязательно опубликую в будущем материале. Всем спасибо, это был Огненский, все только начинается.